Подготовка рабочего места. Залита стяжка небольшая. Полы скрыты. На улице делали скважину. 9 метров. Что-то хочешь зеленки делать? Ну, вот она одна большая будет вот. А что здесь встанет? Что? Понял. Сейчас покажу на улице Сегодня осень заготовка тыквы поспели так так так так так так так здесь вот есть на улице такая скважина с алюминиевой трубы 300 наверное зеркало вон оно 3 метра где-то чуть-то накидали уже хулиганы а вот мы делали 63 трубу здесь рядышком восемь с половиной метров вот она, труба, третья. Он насос. Это на полив скважина. А теперь вот нужно сделать в дом скважину. По-хорошему, конечно, нужно было сразу делать в доме. И кран, допустим, выводить отсюда, на полив на улицу. Но, как это и бывает, умные мысли приходят опосля. Здесь вот еще одна скважина есть. Обсадной трубой тоже большой диаметр. Короче, коллекционируем скважины. Как правило, когда в такие места приезжаешь, скважин нету. А вот такая одна скважина большой трубой. Вот сейчас, если, если бы этих не было скважина, раз, два. И вокруге вот такие трубы, то это 99% и 9%, что жило слабое, и люди вот делают такие трубчатые колодцы. То есть вода с них откачивается, большим диаметром бурят. Как правило, они не глубокие. Здесь метров 6, скважина 7. Вот. И в таких местах проблематично вообще сделать полноценную скважину, чтобы она хотя бы литров 800 давала. Что такое? Все. Все? Да. Красавчик. Ну, пойдем, пойдем. Два фильтра. Кстати, в этой скважине, вот, которой мы пробурили, сначала вода была хорошая, хозяйка говорит, а сейчас железом стало. Странно. Но сейчас будем меньше метраж делать. Не, она, она вот это вот ведро. Слушай, я а и сюда, пожалуйста. Ну, да, да? Вот это вот. Так, пойду я сейчас бетон разгребать. И дальше тега снимем в процессе подчистили питон, вырыли одну лунку большую продолговатую такую вот стал нормально подвешивать не надо вот такая луночка водичку со скважины будем Подготовка продолжается Набрали полную лонку, первую технологическую Вода вся ушла То есть в таких местах вода Уходит в землю Либо в трещины Что ты хочешь? Ну как, чё ты хочешь? Работать, хочешь? Ну, давай, давай Полная была кабочка, набиралась, вся вода ушла почти чтобы ничего не обрызгило. Кирним, короче, землю. Забила. Вот так бывает и в песке. Приходится колонну доставать. Вот мы со слайком бурили. Там песок сильно вонючая и подставку не ставили, то есть когда трубы меняем, накручиваем, первая труба упирается в песок и все под и песок поднялся, мы достали ровно в две трубы поднял поднялся песок, то есть 3 метра песка пришлось доставать, выбивать его оттуда. Давай, давай. полтора метра зашло. Меняем штангу угу. так вторая штанга накрутились стой, стой, стой, стой, стой, стой, поехали. Стой. поехали вторая штанга смотрим глина вторая штанга бурится тяжело так с углейном или что там идет углина. такой твердый твердый такой как раз 3 метра будет зеркало воды сейчас она должна в конце упасть по идее труба подлить подлили водички смотрим на трех метрах будет провал или нет сейчас два с половиной получается даже чуть больше если от полов снизу от материнки ну, просто на следующей санге посмотрим, упадет или нет. Сейчас проверим. По идее, должна... Не, конечно, не везде совпадает, что зеркало прям с песком. Разговоров нет. Здесь просто метражи небольшие, тут должно совпасть, по идее. Бывает так, что 20-30 метров глины с самого первого метра, а потом песок, а зеркало на одном, на двух метрах поднимается вверх. Это бывает, да. Некоторые приезжают, делают разведку. 10 метров пробурили, одна глина собирается, уезжают, мотивируя тем, что песка не было прослойки, значит, зеркало не поднимется на 10 метров, ну, то есть, выше 10 метров, насос сверху не закачает и уезжают. Хотя это совершенно не так. Нет, где-то эта схема работает, но закономерности нету. Сейчас пробурено у нас 2,50, не 3 еще пока. Сейчас на следующей штанге посмотрим, как она себя поведет. Чтобы не было сальников. Вода уходит у нас. Это не вода, не жила, просто вода уходит в землю. Третья штанга, смотрим. 2,50. 2,50 вот вам муфта свит сверху второй штангу третья штанга штанги не падают, но захрустил песок там нет как раз вот на трех метрах на уровне зеркала и бочку все вылили. поглощение хорошее но там оно смешано половина в землю уходит половина в жилу Вот, захрустел чистый песок. Ага. Я читаю у нас тут метр наверху. Три с половиной метра, да? В земле а. сейчас на трех с половиной пошел песок чистый. Ну вот, плюс-минус. На уровне зеркала. Плюс-минус. Так что здесь все совпадает. Так, четвертая труба накручена. пошел песочек. Вот третья труба. Это у нас 4,5. Ну, как раз минус половина. Это 4 метра там где-то. Поехали. Четвертая труба. В сторону. Оп-оп. Да, давай сейчас загоним. Уже надо смотреть. Все, что ниже зеркала воды, все с водой может быть. Все что, все, что выше зеркала воды, будет без воды. Даже если песок будет. Ну и в смысле, если, допустим, вот в этом месте блок бы зеркала 6 метров, и до 6 метров шел бы песок с оттоками, это сухой песок 100%. То есть вся вода начинается после зеркала воды в любом месте. Если зеркало 12, то до 12 метров ничего там не будет. Но ну, мы сейчас, сейчас разговариваем про полноценную скважину. Так, что там у нас? О, песочек какой. Сейчас как еще. Ну, это трубу хватит. Со стенок выгребает. Хватит уже? Ну, еще трубу А, хватит. сейчас 6 уже метров? Да. А, ну да. Пойду воду выключу. Да. Пятая труба. Это будет 7,5 половиной. Ну-ка, прокрути, ага, шуршит. Э, хорошо, шуршит. 7,5, зеркало 3, 4,5 столб. Поехали. Поехали. Сейчас будет 6 метров ровно. Ага, ну вот она полетела сама, жила хорошая, зажала, ёпаный бабай. Давай, давай, давай. Когда зажало, будем вверх Не вниз, а вверх Я ручки лучше перекинуть бы Получается, Александр начал бурить, штанга упала вниз. И мотор не успел вынести разбуренный грунт наверх. И поэтому сразу привалила. Ментонит не используем сейчас. А вот так бывает иногда вверх раз ее, до самого потолка, ее зажимает. И ни туда, ни сюда. Поэтому аккуратнее, аккуратнее надо бурить. Когда штанги падают, нельзя давать им падать. Надо их придерживать вверх и аккуратно прокручивая бурить. Когда они падают, особенно в рыхлом песке. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, Это сразу, вот как стой, сейчас стой, стой. произошло, зажим. Сразу зажим. А потом еще может песок набраться в первую пику, в первую штангу. И все. Насос включаем, а вода не идет. Тогда сразу берем молоток и стучим по штангам. Иногда помогает давление воды, плюс удары механические. Песочек выходит. Но если его зашло хотя бы сантиметров 30-40, то все. Доставать штанги надо. Некоторые бурят и не смотрят вот на вынос воды. Сустья скважины. Тоже нехорошо. На протоку. А? На протоку. А, на протоку. Протока, да. Там, там иногда циркуляция прекращается, а человек бурит дальше. Ну также и затоком не смотрят ноги. В общем, можно запутаться. За этим надо следить. Так, что там идет? Песок. Покажи нам. Покажи нам. Покажи. Ну-ка, дай Ну-ка, ну дай -ка. Сфокусирую. Какая-то фигня здесь. Не, на песок, песок. он на улице лежит замеряем отмеряем отрезаем и сюда подносим достаем штанги обсаживаемся. обсадка произведена прокачиваем скважину ой водой сейчас с этим воздухом На. здесь видим что курлит у нас это говорит о том что фильтр не обжала не обжала а если фильтр не обжала то воды не будет насос если подключить то выкинет ту воду которая вокруг ствола скважины и все и здесь идет грязная не светлее со ствола выкидывает Ждем, пока обварит и пойдет нормальная светлая вода. Визуально чистая. Вода начала светлеть. Говорит о том, что подвалила фильтр и уже пошла подземная вода. Вода светлеет на глазах. А, там говорит тоже сидят, все ждут войну. Да, сейчас. Многие еще так. Не блядь, это вроде рабочина. О, давайте вниз ее спустим, сразу здесь возьмешь. Подойдите, да. не видеть. Станция 0,37 Вт, очень слабая, зеркало 3 метра, она еще на сборной, ее перебирали, неизвестно как, с 7 раза подняла, 7 раз заливали воду, пойдемте на фор глянем, с 7 раза при зеркале в 3 метра, качать она будет мне кажется очень слабенькая. А, да нет, в принципе, она... качает. Потом у вас она водочистая пойдёт, чтобы ее проверить, есть ли железо, вот, вот на ее кипятят. Да. Если она при кипячении, когда вкипит, пожелтеет, <coughs> значит есть железо. Если не, не, не пожелтеет, значит нет железа. Нормально качает, в принципе. Да. Поднимает тяжело, а качает да. бодрячком, Сейчас. Уже клапан. Мы клапан, поставили. клапан будет держать. Скважина 7,5 метров. Вода уже светлая пошла визуально. На закачку тяжело, а качать в принципе неплохо. Санек пошел, давление убавить. Долго накачивает. Давай. Да, только краном пользоваться только краном. Нужна вода, открыли кран. Не нужна вода, закрыли кран. Она так работает, да? Потому что когда э, вот у вас здесь, здесь эта же мойка была, вы будете пользоваться только кранами, когда поставите сюда мойку, то есть э, открываете ее кран, она включается, а не нужна вода, закрыли кран, она отключилась. Ну как автоматика работает. Автоматически. Вот еще раз проверим, я закрыл кран. Вот, она отключилась. Открывайте кран, она отключается. Александр наклеил объявление. Ну, сейчас, в принципе, осенью. Чисто сарафан работает. Вот этой женщине мы уже бурили скважину. Так что объявление в этом году не особо хорошо работает. По крайней мере здесь. Да и с ребятами я сколько общался тоже у многих. Сарафан, сарафан, сарафан. Все, домой. 150 км. Бурили скважину час, а ехать два часа Домой.